Друзья, коллеги, партнеры, всем доброго времени суток Все вы уже знаете, что мы сейчас командой осваиваем новый интересный ресурс Который помогает нам вести все наши бизнес-процессы в интернете Скажу честно, я о нем уже очень давно знал Мой друг и партнер по одной из компаний Юрий Украинчук Мне давно уже предлагал эту систему Вот но все как-то казалось я сам, все могу, все умею, и зачем мне все это надо. Но когда я все-таки вник и понял, что насколько это мощный инструмент, естественно, я стал рекомендовать его своим тоже партнерам, потому что это реально большая, серьезная помощь во всех бизнес-процессах, которые у нас происходят. Самое главное, что здесь полностью собраны все те мелкие, рутинные такие винтики, которые вот нам надо вручную делать, что-то выполнять, это записывать, все это разбросано. Здесь это собрано все воедино. И действительно это стоит того, чтобы в этой системе работать. И она помогает нам и служит верой и правдой, и помогает нам полностью систематизировать все наши бизнес-процессы. Что я хотел... Донести до вас друзья Многие из вас Зарегистрировались в системе Но не полностью Заполнили свои профили И я хотел бы вот призвать вас Чтобы вы Зашли в свои профили и заполнили. Вот единственный человек это Ольга, моя супруга. Она сделала так, как я ее просил. Она всегда старается по-честному выполнять те мои рекомендации, которые я ей говорю. Потому что знает, что это не просто так сказано. А это действительно для пользы дела. Поэтому она полностью заполнила все свои профили. У всех остальных этого нету Зачем это надо, друзья? Это надо для того, чтобы те люди, которых мы приглашаем в эту систему, которые за нами пошли, которые тоже будут пользоваться, чтобы они в свою очередь могли с вами связаться любыми удобными для них путями. Кто-то в Фейсбуке находится, кто-то в Телеграме любит находиться, кто-то в Инстаграме. вот. И любым удобным способом они свяжутся с вами. Это не обязательно могут быть люди, которых вы лично знаете. Это люди могут быть те, которые в интернете вы где-то эти ссылочки раскинули, и к нам пришли люди. Тем более сейчас в этой системе начала работать программа шикарная, великолепная, в конце ролика я, посмотрите, там я присоединю потом переход, ссылочку на или под роликом тоже будет на систему, которая нам полностью помогает и взяла на себя все те рутинные процессы по нахождению в соцсетях людей, потенциальных партнеров, которые возможно примут наше предложение в те компании, в которых вы, каждый из вас работает, но для этого надо выделять свое личное время. И раньше это я сам строго для себя там заставлял делать там по полчаса, по 40 минут. И сидел и заходил на странички, там выискивал людей, ставил им лайки, писал комментарии, добавлял своим в друзья, писал какое-то первое приветствие. Вот теперь все это делает за нас система. Я хотел бы, чтобы вы были готовы к тому потоку, который эта система даст, потому что вот я в тех соцсетях, где эта система не начала работать, у меня реально забита смс сообщениями, и я вот общаюсь с людьми, которые уже ко мне выходят для того, чтобы я с ними пообщался или голосом, или даже некоторые хотят в видеоконференции пообщаться, чтобы увидеть меня, поэтому, пожалуйста, зайдите все в свои вот здесь вот у нас есть видите, профиль заходим сюда и вот здесь вот заполняем все свои профили вот здесь вот вы внесите, пожалуйста как это делается, ну допустим вот Facebook, да мы заходим на свою страничку в фейсбуке и вот здесь вот вверху копируем ссылку на свою страничку все ничего сложного друзья и вставляем здесь чтобы люди могли с вами связаться ну и потом понятно что сохранить вообще ничего сложного уделите этому 5-10 минут своего времени вечером там чайок кофеек когда есть в каждого время сделайте это пожалуйста и еще очень хотел бы обратить ваше внимание на вот этот раздел о системе пожалуйста зайдите и здесь есть пять уроков, которые нам очень доходчиво, ну это краткая презентация, здесь она там 2-3 минуты, по-моему, всего, послушайте, посмотрите, чтобы вы поняли, какой, не знаю, современный шикарный инструмент у нас в руках. Это как знаете, человек рубил топором деревья, ему дали бензопилу, а он не прочитав инструкцию, не разобравшись, что с ней делать, просто опять начал вручную пилять той же самой пилой. Конечно, такая аналогия немножко смешная, но тем не менее, понятная в том, что когда у нас есть целый агрегатор, бизнес наших процессов, а мы все еще действуем и работаем вручную. Вот здесь, посмотрите, конечно же, здесь есть маркетинг. Понятно, что сейчас система рекомендаций, присущи везде, начиная от банков, которые мы сами пользуемся, рекомендуем, и за это нам банки благодарят и платят нам комиссионные, и заканчивая любыми партнерскими программами, которые сейчас присутствуют везде в любом бизнесе. Кому сложно вот так, пожалуйста, включите видео, и здесь Юрий Куренчук вам все аккуратненько, доходчиво рассказывает о маркетинге этой системы Grand Union. И, конечно же, зайдите, пожалуйста, и просмотрите уроки, их всего 5, и вы поймете, насколько вам повезло, что у вас есть такой шанс увеличить в разы, в десятки раз все ваши бизнес-процессы, и насколько они облегчат ваш труд и сэкономят ваше личное время, которое вы можете в это время уделять семье или каким-то своим любимым делам. И в конце... Я хотел бы сделать бонус, кто имел терпение и досмотрел этот ролик до конца, такой маленький секретик рассказать, мало кто о нем знает. Вот для того, чтобы у вас получилась такая вот красивая реферальная ссылка, кстати, вот здесь ее берут, это наши реферальные ссылки. Вот у каждого из вас, естественно, будут. Только когда мы только регистрируемся, вот здесь вот стоят какие-то цифры случайные, которые система подобрала. Вот для того, чтобы у каждого из вас была такая красивая ссылка, Зайдите в свои профили. И вот здесь в разделе реферальные ссылки. Вот здесь вот пропишите любое, какое вам нравится ваше, на английском понятно. Любое ваше, какой-то любимый логин или слово. И как только вы сюда внесете, нажмете сохранить. И у вас вот здесь вот появится красивая реферальная ссылка. На этом все, друзья. Еще раз рекомендую все-таки уделить этому немножечко времени для того, чтобы потом эта система для вас сэкономила множечко времени. Вот такими хорошими словами-напутствиями я желаю вам развиваться, желаю вам учиться, потому что... Очень сложно, несовершенствуя сейчас вот, в этом быстротечном времени, современном в этих бизнес-процессах, которые постоянно все меняются, можно остаться, как сказать, на обочине профессии. Поэтому будьте профессионалы в каждом вашем деле, без разницы, чем вы занимаетесь, как вы будете использовать эту систему, она универсальна и подойдет под любой ваш бизнес. Всего хорошего, до новых встреч.